Привет! Добро пожаловать на мой канал Тельняшка! Сегодня вас ожидают скетчи многие просили меня в комментариях многие просили меня в инстаграме снять скетчи но знаете, как-то вот нет вдохновения сидишь дома, никуда не выходишь, все, что было в доме ты уже это сто раз видела и как бы не из чего черпать вообще вот эту творческую жилку-то и вот как-то так поэтому не расстраивайте меня, мне сейчас очень нужна ваша поддержка, поэтому я надеюсь, что вы меня поддержите приятным комментарием под этим видео, поддержите меня лайком вашим драгоценным. Ну, чтобы я понимала, что я не зря, не зря пыталась вот высосать вот это вот едва-едва, едва-едва, едва, едва, едва-едва уловимую вот эту вот э, штуку для сценария, вот эту вот музу, чтобы написать эти скетчи. Поддержите, не будьте какашками. А? Хорош спать! У тебя урок через пять минут. Просыпайся! Да иду я иду! Великая Отечественная война закончилась в сорок пятом году. А я не пойму, у нас опять что ли Кашкина зависла? на урок никто не пришел. Так щеглы. Сегодня мы будем сдавать норматив Нижнего пресса, так что хорошо разомнитесь. Мария Ивановна, Анна, я должна вам кое-что сказать. Что случилось, Васнецова? В прошлый раз на дистанционке вы не заметили, как Сашка весь урок чипсы жрал. А, а Катька Зелипупкина. Вы вообще видели, какой у нее ник? У нее ник развратная чекуля. Записываю. А, а Пашка, Пашка, вообще вместо себя своего кота посадил и ушел. Молодец, Васнецова. Пятерка тебе. На тебя, как всегда, можно положиться. Я я не могу, я не могу. Я не могу. пошло. Здорово, детишки, ребятишки. Сегодня мы будем делать очень крутую штуку. Жидкий карандаш. Смотрите, это очень сложная техника. Петров, у тебя получается. Все? Спасибо. Урок окончен. Сладненько захотелось. О, Мария Ивановна, а можно выйти? Да, можно. <смех> Сама разрешила. Помните, что это время можно провести с пользой. Займитесь саморазвитием, у вас точно все получится. Можно почитать книжку. Можно заняться, да, я, я, я, я, я займусь саморазвитием. Иначе. Я, я, я займусь иначе. йогой. Йога не мое, я, я, я буду вязать. Mm, ну я же не бабка старая. Hello, my name is Natasha, I'm a busy woman who loves cucumber. Да ну фигня какая-то. Ну вот, другое дело. Получилось видео, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что те, кто ждали скетчи на моем канале, удовлетворены, и надеюсь, что вы тыкните мне лосик за то, что я наконец-таки сняла для вас скетч и прислушалась к вам. Ну и в любом случае, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписан, и увидимся с вами очень скоро, до новых встреч!